Энергетическая ценность, калорийность 1000 килоджоулей, 230 килокалорий, как интересно. У воденьки в основном также 230 килокалорий. Разбавить пачку сухой смеси или выпить соточку водочки, кому как угодно, решайте сами, думайте сами, по калорийности выйдет одно и то же. Плейлист алкоблог, где очень большое количество алкобзоров у вас здесь и в описании. Но это если вы уже совершенно летний, вам такое тогда требуется смотреть и развлекайтесь.